словами-человечьями описывать достаточно сложно, но вы описали Вполне достаточно для того чтобы это понять увидеть и очень правильное слово сейчас вы сказали действительно очень точное что меня не просто много а я участвую во многих событиях вот коллеги это одновременно причем потрясающе вот это вот очень точно очень точно показывает что сейчас происходит как бы с вашей реальностью как она перепрограммируется как, он, как перепрограммируетесь вы ну конечно вот эти маленькие побочные эффекты в виде исполнения желание это хорошо, но на том уровне, на котором вы сейчас учитесь существовать и работать, вам нужно не просто это отмечать, а наблюдать как бы причины, следствия, эффекты, да, как это происходит и стараться наработать механизмы, которых в вашем ментале и в вашем разуме еще нет. То есть многомерная реальность как листы в книге. Человек берет, пролистывает, вот так вот берет и пролистывает. Полностью этот талмут и останавливается на каком-то на какой-то на каком-то какой странице, открывает ее. Это реальность в которой он участвует светом своим. Но все остальные реальности, от тех, в которых он тоже участвует. Листы в книге просто они не освещены. Но э, человеческое сознание, живущее во внутреннем круге и под давлением второго, оно будет видеть только этот лист и больше ничего не будет видеть. Сознание, которое живет на внешнем круге и не имеет второй в качестве ни советчиков, ни, ни, ни, ни учителей, ни, ни, ни менторов, да, он понимает, что сейчас происходят процессы на каждом листе на каждом листе. И если на этом листе написано это, значит на всех остальных листов, листах, я не знаю, что там написано, но это там точно не написано, потому что это я уже читаю. И когда вот так вот мы начинаем смотреть на реальность и постараемся своими, своим разумом осознать вообще все событийные, ситуационные моменты, сформированные здесь и сейчас, как листы в книге, сшитые все воедино, рано или поздно сознание начнет меняться. Ты будешь видеть, не освещая лист, что на нем написано. Вот то, что сейчас получилось у Христины, да, то, что получалось, вот коллеги, которые описали, они интуитивно открывали тот лист, который им нужен. То ли еще будет. Хороший результат, замечательно. Вы сами изумлены, я вижу, так, так, вот такому повороту событий. И пока изумляетесь, это нормально. Я не буду вам говорить, что это надо побыстрее закончить. Нет, насладитесь этим процессом. А когда закончите наслаждаться, просто начинаете его изучать. Да? Просто как новый, новый эффект бытия. Его нужно изучить.